Народ, всем привет! Сегодня я хотел бы вам рассказать про такие вкусняшки, как керешки и гренки. А также, что можно найти внутри. Кстати, да, реально, там есть подарок внутри. В общем, начну с самого начала. Пришел в магазин, увидел вот такие всякие мелкие вкусности. Кстати, никого не призываю ни пить, не закусывать, не покупать. Тем более, это личное мое мнение. Я выбрал, я купил. Вот. Купил, не обращая внимания, на вот такую вот надпись в углу. А на нее стоит обратить внимание, потому что она бывает двух видов. На одной написано просто сух, на одной написано просто сух с двух сторон, а на определенных с одной стороны сзади написано сух пай, а главное, что впереди должна быть надпись подарок внутри. Там реально есть подарок. В чем заключается подарок? Хотя нет, я прервал историю. В общем, купил кирежки, пришел домой, к брату приехали и решил погрызть. Я просто люблю солями. Потому что даже не ни пиво ничего не пили, просто решил погрызть кириешки Скрыл пачку, погрыз, как бы все хорошо, все нормально. У брата в гостях сидел парнишка, Саня, он говорит, а что, говорит, это, что за подарок внутри? Я говорю, какой подарок? Он говорит, ну вот, смотри. И я реально обращаю внимание, что на одной из пачек написан подарок внутри. То есть на остальных не написан, а на одной написан. Нет, даже на двух. Нет, на одной. На одной было написан подарок внутри. Ну, ёптвою мать. одно за выражение. Открываю, смотрю, там магнитик су -100. А Магнитика сейчас этого нет. У меня есть другие магнитики, которые я достал из этих двух пачек. Это немецкий Фердинанд. Хорошим, как бонус, чисто я люблю магнитики на холодильник. Я езжу по городам, даже где-то за границей был, ездил, всегда привозил себе магнитики. Вот. Поэтому это для меня хороший бонус. Тем более, если я иногда там пью пиво там, то это прям идеально такой. Причем на вкус, на вкус они реально хорошие. Ну, по крайней мере, солями люблю, они хорошие. Вот, во втором мне попался Type97TK. Вот такой вот. Давайте, наверное, покажу лучше, видел, да? Вот, и при вас сейчас я вскрою. Вот, я покупал только солями. Потому что эти я не покупал. Сейчас я открою вот такую вот пачечку. Там вот, вот подарок внутри сверху. И посмотрим, какой здесь и что здесь. Потому что такие я вскрывал, там магнитики. Здесь, возможно, какие-то другие. Я не знаю, я лично еще не проверял. Вот. Так, и Франция B1. Они, видите, в такой пленочке, поэтому магнитики сюда не жирные, хорошие. Можно резать Ирешечки вот такие вот линенькие. Мне нравятся, честно. На вкус хорошие. А, вкус холодца не люблю. Купил только для того, чтобы было разнообразие среди этих пачек. Так, ну хотя может быть вкусно, я еще не пробовал. Ну, гринки по любому чесночком зачетные будут. Так, здесь. Честно. Пока. Подарок внутри написано, но ничего не прощупается. Возможно, где-то меня обманули. Ну, давайте посмотрим. Подарок внутри. Ладно. Сейчас я на салфеточку. О как! А вот это, прикиньте, прикиньте, мужики. Вот. Я на софетку выспал, ничего нету, а написано подарок внутри. Поэтому вам маленький такой совет, прежде чем покупать, все-таки прощупайте. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Возможно, заводской брак. Вот здесь точно есть. Вы видели. Так, ну у меня уже 4 магнитика есть. Чувствую, буду собирать себе всю ветку, если буду иногда покупать. Так, дайте попробую на вкус. Ну, на ну, любителя, конечно, я не люблю, конечно, холодец. С хреном. Но неплохо, неплохо. Не гадает, по-моему, я какие-то пережки брал, или что, мне не понравилось. Эти еще, ну, более-менее. Но все равно солями лучше всех. Так, первое это прощупываем. О, по-моему, а нет. Ладно, хрен с давайте разберемся мы там посмотрим, достану еще одну салфеточку. Это Там не хочет открываться. Оп, насрил, ничего ну, я беру. Так, и давайте посмотрим, какой же подарок внутри. Охренеть. Никакого подарка внутри нету. Странно. А где подарок? А, ни бонус-кодов нету, никаких пометок нету. Не видели, пусто. Так, в общем, делаем вывод, мужики. Все-таки надо проводить пульпацию. То есть, прощупывать каждую пачку. На момент, является ли там магнитик внутри или не валяется. В общем, это был обзорчик кириешек в первой в моей жизни. <с> Надеюсь, вам понравилось. Покупайте, честно, ну, нет, не призывай, просто говорю, если будете покупать, вот так скажу, а, они вкусные. Вот гренки еще не пробовал. Собака. Гренки. Неплохие. Не скажу, что прям шик. но там действительно неплохие обычно жареные такие гренки очень вкусно так что если прощупали ув... нет еще если увидели пачку увидели подарок внутри прощупали там реально есть подарок то покупайте и получайте вот такие вот магнитики надеюсь данный обзор вам понравился с вами был Дмитрий и его пес собака пока пока